Что, я сейчас, зачем, сейчас я разъемся. Я его теперь не люблю. Ой, да. Сейчас Марина его влесует. Кому дать ножницы, кто хочет сам я. Нет, я можно дать. Так, я собираюсь... Вот. Или тебя разрезать? Я разрезать. Разрезать? А, на эти у меня руки Отлично. Ой, руки. Так, сейчас все подфиг. А отдохнули? Да. Голова да. на английском ahead. Подписывай. Я вам букв крупнее напишу. Я вот такими большими буквами. Да, хорошо. Ahead. А не напала на мозг его. Напиши Голова. Отгибай да, да. да. Там, где ручки и тело у нас. Кого? Э, Там, где тело у нас, ручки Подождите. Сейчас. Все вместе. Есть? Нет. Да. Есть. Ваня успел? Да. Так, отгибаем ножки. Лэнс. Ноги. Значит, как будет голова? Mm. Mm? Полина, как будет голова? Head, head. Head. Хорошо, тело. Ангелин, как будет тело? Вадик. Ноги. Тут у нас еще шея, плечи, руки, ладони. Да, Животик, Животик у нас не подписан, кстати. Пальчики, колени и ступни, и пальчики на ножках. Это мы все будем учить. Дайте клей, пожалуйста. Прямо учу. Не, это реально? не сегодня. Это вам наберется. Приклеиваем это этот тетрадок. Ага, ага, оно же такое большое. Ой, а тетрадка а очень маленькая. Где моя тетрадка? Я не а я уже не забывала тетрадку. которого вы нарисовали, тоже можете вклеить. Куда? В э. Чтобы не потерялся. А -а -а. Вот смотри, открывайся в отратку. Вот, вот так вклеил, вот он у тебя прям открывается внутри. А этот тоже. Сейчас, Куда я мы я а, сюда, человечек так, там подсказка спамликс и это так само красота еще бы глаза нарисовала. А я нарисовала. Я нарисовала. Так, держи. Злой? Мэр. Мэр. Злой Мэр. Мэр. Хорошо. Застенчивый, стеснительный. Шай. Шай. Шай. Званованный. А взволнованный. Званованный. Болит. Болит. Все. Да. Ревнивый еще? Где? Ревнивый. Ри. А у нас этот был? Завистливый. Завистливый и джелус. Джелус и гордый. Да. Так, ребят, да. на следующий раз.